Русский народ, он такой или нет? Русского народа нет, уважаемый. Есть спрот, который называет себя русскоязычным. Болтовни очень много, а желающих выступить с оружием в руках и жертвовать своей жизнью за то, чтобы сохранить страну и народ, оказалось одна десятая процента. Одна десятая процента. Заслуживает ли такой народ вообще право на существование? Я сомневаюсь. Я, когда выпускаю студентов, я говорю, мы вам оставляем выжженное поле. Ничего нет. И самое главное – нет народа. Это так. Если бы был народ, то, как говорится, не Абрамович, Хаймович, Шувалов и Путин решали бы наши проблемы, а решали бы проблемы совершенно другие люди. И если бы был народ, то, как говорит молодежь, не повелся бы он на алкоголика и дегенерата Ельцина, а были бы другие люди на месте Ельцина. А то, видите ли, по пьяни выполз этот дегенерат на танк, и все решили, что это и есть, как говорится, сталин нашего времени. Правда, с другой стороны, если обратиться к известному автору 30-х годов, к его знаменитой книге Майнкамп, что в преамбуле он пишет так. Я сначала был в ужасе, это же не народ, это сброд. Но потом я подумал, ведь его уже столько лет, Держит у свиного корыта, а он еще не захрюкал и говорит на немецком языке. Значит, есть возможность сделать из него народ. И он сделал за несколько лет. Мало кто знает, что за 4 года, там было не 5 лет, а четырехлетка, с 33 по 37, когда этот автор был в власти, в отличие от Сталина, ВВП, по-моему, там у Сталин был два раза, у него он был поднят в 12 раз. То есть эффективность работы этого автора приблизительно в 10 раз выше, чем эффективность работы э, другого автора, специалиста по иностранным языкам. Хотя тоже высокая эффективность. Тоже высокая эффективность, безусловно. Поэтому здесь все вместе. Здесь, понимаете, с одной стороны просто идет какой-то сложный исторический процесс, которым, как говорится, управляет проведение. И народ, с одной стороны, выдвигает лидера, и лидер формирует народ. Понимаете, здесь вот нельзя сказать, что народ, вот, народ. Народ, конечно, русский народ отсутствует, его нет. Но какие-то фрагменты этого народа, безусловно, есть. И эти фрагменты, лучшие люди народа, готовы... Тут все определяется очень просто. Готовностью жертвовать своей жизнью для национальной идеи. Вот эти фрагменты есть, они могут начать выдвигать каких-то лидеров, которые могут начать формировать народ. Вот этот... Так вот, это фидбэк, обратная связь может возникнуть, и тогда русский народ будет спасен. Пока что этой связи нет. Для этого надо восстановить вот вибрации свои, убрать эту трусость, которую нам навязали, повысить информированность, получить знания, стать ведущими людьми. Как только мы завибрируем на своей частоте, они отсюда уедут. Они сюда приехали лишь только потому, что мы деградировали они будут себя чувствовать здесь дискомфортно, в нашем окружении. Если только мы объединяемся, и пошла воля, и пошла сила, вот это как паразиты, глисты, когда организм восстановился, оно выдавливает все. Они сами уедут, не надо никого гнать, не надо никаких ОМОНов, полиции и прочее. прочее. Вы только просыпаетесь, пошла вибрация, быстренько все разбежались по своим этим. И там что, направляем туда специалистов тогда, Восстанавливаем производство, начинаем обучать и так далее. То, что было раньше. А сейчас, почему они сюда прибежали? Мы да духа у нас нет, а нас запашок идет.